Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкчелл, и это та самая долгожданная игра под названием Сентейбр 7. Так раз вы ее очень просили давно пройти и вместе со ФНАФом. Я ФНАФ уже снял, там серия есть, кто еще не видел, так раз будет ссылка где-то вот тут, в верхнем углу. Посмотрите так раз. Это будет неделя хорроров. А, игрушка довольно такая страшная, Я смотрел там... Ну как, страшное в плане именно хорроры есть и темно, нихрена не видно, вот это самое страшное. А так, в принципе, были более-менее нормальные. О, новый год. Я всем желаю приятного просмотра, садитесь поудобнее, а мы будем ее проходить. Хочу труп лежит нормально. Какой-то, блин, чувак сидит. Эльф, тебе придется продолжить мою игру. А вот не надо? Я не хочу. <смех> Что-то мне не нравятся твои игры. Ну, новый... новый год уже прошел, три месяца как бы. Немножко опоздал. Ну окей, бери. И что? А что у тебя там лежит в коробке? Что ты... ржет? В смысле? А у меня что? Подставил или что? Чем он зарж... заржал? и не понял? Несколькими часами ранее. А, это до того, что было. Скоро пойдет дождь, нужно идти домой. Что-то крымковато немножко или нормально? <coughs> Дима. В смысле Дима? 17 вечера. В смысле Дима? Ну Дима Купленов или что это? Это типа намек, что тут Дима Купленов будет, да? Не, ну я знаю, что он будет. Она благодаря э, ему стала известна так раз очень сильно. Да, я знаю, знаю, будет. Блин, реально что-то хромковато немножко. Давайте немножко сделаем звук потише. 40. Нет. 33. Реально громко, я не могу так. Или это комары так э, поют. Сильно громко.. То сверчи, сверчки, точнее. Какие-то обезьяны сидят. Что-то как-то странно. Хуй жив. Блин, мне реально какой-то райончик 90-х, реально. Смотри. Везде хрущевки. <coughs> Девятиэтажки. Посмотреть задачи. Какие? Аня сказала, что оставила мне сюрприз возле двери. Это вот это, Аня. Ну окей, сюрприз где? О, смотри, нишу. Не, не, не снук. А, не снук. Ну да. В принципе, кофе самое лучшее для окурков. Кука. Ука? Не понял. А, это что типа монолит, монолитовцы нарисовали? Я, я не понимаю, что происходит у вас тут в гараже. Ой, гараже в подъезде. О, подарок. Это для меня, походу. Да-да-да. И что это? Скример сейчас будет? А, не-не, пока еще рано. Аня плюс Дима. Смотрю, нормально. А это наш дом. Ты лучший... Аня написала, наверное. Дверь открылась. Что-то страшно вообще. Очень страшно становится. Я еще только начал играть, а мне уже страшно. Реально. Ну, серьезно. Реально, серьезно страшно. А пока не было скримеров. О, сейчас начнутся, походу. Так, возьмем зажигалку. Это чисто смысл хорроров. Тут зажигалки везде. Либо зажигалка, либо свечка. Разбитое окно. Ой, все. Разбитое зеркало тоже нормально. Закрыто. Тут кто-то есть? Че это? 1 мая, победа. 9 мая, точнее. А ну-качек. ка счётчик. Опа! Открой коробку с подарком от Ани. Давай, открывай. Что там за подарочки, подарочки? А где Аня сама? Что ты мужик? Эльф. А, это эльф тут. Походу, который мы видели в начале. Посмотри задачи. Иди в свою комнату. Бля, а что-то мне Аня уже не нравится. Чего она там творит? Иди в свою комнату. А где моя комната? Я забыл. Вот это моя комната. Окей. Блин. А где зажигалка, кстати? Куда зажигалка пропала? Или она достается, когда нету света? А, ну возможно. Это моя комната, я так понял, да? И вот тут будет куплено сейчас. На мониторе процентов. разберу рюкзак, сегодня закончилась первая неделя в новой школе. Теперь я учу в, в одном классе, хоть это и мне радует. А он школьник? Серьезно? Я по пофоткал ему лет 20. Ой. Блин. А что, все? А, нет, нормально. А, нет, зависло. Интернет. Какой интернет? Это 90-е. Как мне интересно, тут куплено оказался. Еще, на, еще мониторчик хороший. Это, блин. 2000 какой, 11 год, уже 12 наверное Так, музыку вырубите И монитор тоже Одно, Автоматически, он, наверное, подвязан Как-то привязан а, Ну, тут все, в принципе, да, наверное Ну, конечно, купленного Наверное, все ждали купленного, процентов. А что, кассету поменять? Ладно, пускай это будет играть Че взять? Че на заданию надо делать? Проверь книги на столе. А, вот эти? Так там ничего нету. Я их не могу брать. А, нет, могу. Записку. Или, а, вот эту, да. Так. <coughs> Дима, я так рада, что мы с тобой теперь учимся в одной школе и живем рядом. У нас было э, классное лето. И так, мне... я хоть не хотела расставаться. Позвони мне сегодня в 22.00. Папа в это время уйдет... Из дома. Я смогу поговорить. А, да? Я типа, когда папа не дома, и он запрещает и разговаривать со мной, да? А, мама обычно расставляет... Что-то там, я не успел прочитать. А, на, не отвлекся. Посмотри список задач на холодильнике. Окей. Опа, опять. Так говно. Это, это сейчас опять будет какой-то трэш. Стучится кто-то? Алло, там кто-то есть? В смысле? Кто стучится, я не понял. Мне холодильник надо проверить. Он на кухне. Э! Ты что отсюда сел? Э -э -э, смешно! А что делать-то? В смысле? А что вырубилось? Включите свет. Бляха! Ты мелкий разбойник, реально. Он отобрал мне зажигалку, падла. И выключил свет. Че ты смотришь на меня? Уйди отсюда, говно Посмотри список на задачи Я посмотрю сейчас, он сейчас вырубит Он смотрит уже на рубильник такой И как его вырубить Блин, он вообще не нравится мне Он мне не нравился никогда В принципе, в целом А, Бирюса, Бирюса холодильник Дима, мы с папой очень за тебя переживаем Но пойми, это всего лишь новая школа Многие через это проходят Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее управиться с переездом Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим Давай, только я до завтра не доживу, мне кажется э, Задача на сегодня, расправить диван, и помочь Вынести мусор, я понял Короче, тут дофига у меня всего да-да-да, сейчас да, да. опять гоблин это все испортит. Угу, расправить. А где он? Он что, в спальню пошел? Блин, а... Э, ты что, расправлять будешь? Давай расправлять за меня, что ты? Что ты сбежал, я не понял. Бросил на пол, нормально, расправил называется. Хорошо. Помыть посуду, помою сейчас. Если этот гоблин не испортит все мне. Он свалил куда-то! В смысле? Он живой! Почему ты тупо ходишь и хрена не делаешь? Опа! Это кто? Это гоблин эволюционировал? Ты кто такая? Это чебурашка, по-моему. ё это слон! Слон чебурашка, что за бред? Что происходит вообще в этой игре? Кто кашляет? Кто-то подавился? Не понял. Или что-то происходит? Ты куришь? Помыл, окей. Посмотреть задачи. Приберись в большой комнате. А большая комната это где? Там где я был или это новая комната? Так, ладно. Не, ну пойду приберусь. Да что происходит в этом доме? Проклятый дом какой-то. Почему вы загородили мне? Мне прибраться надо. Э, чучело! Ой, бля. Кто? Кто прорвался? Что не так с этим рубильником? Да потому гоблин все портит вечно. Падла такая Мразота А как? Он закрыл Он закрыл проход, он мне двери закрыл, ты чё? Эй, гоблин, кус, Иди сюда Рубильник вырубил мне, охренеть Чё это, видеокарты какие-то? Ничего себе, он тут Блин, делает чё-то Нормально Опа-на, ты кто такой? Ты кто такой, я тебя спрашиваю Что ты делаешь в моем доме? Что творится? Что тут Феликс идет? Ни хрена себе балкончик такой нормальный. Какая еще один холодильник? Они дофигали? Ну, какая большая семья живет. Так, ч ⁇ она по заданию? Включи свет. М -м да, я включу сейчас. Скример. Будет. Я ж говорил, там... Скри как вовремя, офигеть я <смех>, чуть, чуть инфаркт не произошел Блин Да кто сейчас был? Бабка какая-то Че у нас вся семья собралась, да? Че батя не хватает? Саней, блин Капздец. Ага, это большая комната? Не особо Че пшикает? Че творится? Возьми веник О, сейчас начнется жопа Я чувствую <смех> Хотя она уже происходит сколько? 10 минут? Ну, ничего страшного Будет дальше происходить А как веник взять? Я взял Опять вырубилось Это вы чё? Нет, это почему-то... А, все, прибрался? Нифига, быстрый Теперь приберись на кухне Я на всякий случай возьму, если что-то произойдет опять Вырубить свет Надо всегда с собой носить зажигалку Это просто обязательно Давай, прибирайся на кухне теперь Главное, чтобы нам опять что-то не помешало. Не, все нормально вроде. Че? Осталось выбросить мусор. Вот это самое жесткое. А где мусор у нас? Ну, у меня просто мусор вот, возле умывальника внутри. А тут я не знаю, где он. На балконе? Не, я на балкон не пойду, он страшный. А вон мусор. Опять этот гоблин сел. Ну серьезно, ты угораешь. Ну ты свалишь отсюда или нет? С моей комнаты. Из квартира лучше. Выбросить. Он вернется. Не надо этого делать. Выйти на улицу. Ага. Сейчас жопа начнется, я отвечаю. Самое сложное. Вот это было так, типа обучение, что-то такого. Ну один скример только был и все. Сейчас начнется реально самые страшилки, потому что этот гоблин мне не нравится вообще, ни капельки. Ну, сейчас мне мстить будет за то, что я его выкинул. Смотрите, как он опасный, он стоял. Ай, выбросить мусор, ага, конечно Это нереально Ну блин, если б все так просто было Вы просто выбросить мусор, конечно Обычное дело превращается в просто целое испытание Казалось бы, что тут такого, ну выбросить мусор Хотя ночью вообще выбрасывать мусор нельзя Он чё, поговорок не знает или чё Какой-то, блин, пацан влюбленный, бляха Совсем мозги потерял Иди футбол футболок с пацанами поиграли нет, давай я вот сейчас мусор выброшу, конечно. Ну ради они? конечно. Ну как же иначе-то? Э, куда мусорка пропала? Ты чё? А как? Тоже куля, отойди, в смысле? Мне мусор надо выбросить. Пивасик пьет тут. Осень, ну в принципе сегодня сентября, да. Наконец-то я выбросил эту дурацкую куклу. Она вернется. Иди домой. Смотри, как он яростно смотрит тебе жопа чувак зря ты это сделал очень зря очень зря я бы на твоем месте ее не знаю разорвал бы хотя бы эй бабка ты что смотришь на меня эй ну ты бабка смотрит бляха иди нахрен она сейчас меня будет ждать походу здесь бабка ты что творишь сумасшедшая Почему дверь открыта? уже бабка зашла, наверное, нет? Ты слепой, и дуренький не иди туда, ладно, мне придется. О, молодец. Все, ему хана. Ему все заперто. В смысле? Ты че, бабка? Ты что натворила? В смысле найди выход? Как? Ты все забито, на напрочь. О, молоток есть, только. Это жутко. Черт, что за глюки? Кто эта женщина? Она сумасшедшая. Смотри на нее лицо мне надо сваливать. О, семейная пара, смотри. Это, наверное, в СССР еще. О, да-да-да. Походу, да. Хрест. Папка реально с ума вышла просто. Какое число? Сентябрь. Просто сентябрь и все. Опять ты суть сел! Мой тебя выбросил, ну в смысле? Ну ты будешь мне помогать хотя бы, ну. Вернулся за мной, хотя бы помогай. Ну что ты стоишь? Ну в смысле? Ну что ты сидишь? Ну давай, помогай, мне надо выйти. <свист> На хрен то там. Ничего не получится. Опять он вышел. Куда он исчез? Так, бабка, ты будешь что-то делать? Зайчик. Поиграй со мной. Не, не хочу. Где нафиг? <свист> Иди в жопу, зайчик. В смысле? А, просто поиграй и все. В смысле он уже с бабкой пухает ну, ну ты чё ой сложно но выход зато появился хотя бы выход есть да да да только не получится ничего сейчас бабка придет где домой ну конечно бабкин а ты где она сейчас что испортит ты лучший блин а че так дверь долго открывается я не понимаю не, ну бабка мне это не нравится вообще. Почему она вс заму... замуровала и дома сидит? Я вот этого не пойму. Серьезно. Бабка. Я не. Вообще... Не то что сумасшедшая, просто ненормальная. Какого хрена. Телефон звонит. Ответь на звонок, а где он? Ты ответишь за меня, нет? Где телефон? А вот телефон. Ответь на звонок, пта. Дима, да! Дима, ты куда пропадал? А, ты часа три назад пришел к тебе в подвес. Моя комната выходит во двор. Я видела, как ты выносил мусор. Ну, какая глазастая. Я зашел в подвес, ты у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что случилось, и решил проверить, но не думал, что настолько, что столько прошло времени. О а какой соседке говоришь? Она умерла прошлой зимой. А, это призрак был. Что ты уверена, что это она? а нет а где ты нашла эту куклу гнома? И зачем ты меня подавила? Дима, мы с тобой все в порядке, я не дарил тебе никакого гнома. Понял. Ну как? Ты оставила коробку с ним и двери и рисунок. Тут то есть, тут то есть. Это что еще такое? Нет! Аня, что происходит? Ты Что то увидела? Ханани. Жопа, Аня. Ты что, папка делаешь? Или кто это? Что случилось? Бляха, что происходит? В смысле? Сваливаем через балкон, прыгай. Открывай окно. Смотри сейф какой-то. В смысле, что творится, да? Что происходит? Все нормально? Не то, Нет, не нормально ни хрена. Сколько ножей я спрятал в третьем ящике на кухне? Сколько? Куда я знаю? Я не проверял еще. А, третий ящик на кухне. Какой ящик еще? Тут этот? А... Что там написано? С Сосчитай до пяти. И иди нахрен. Налево. Ага. Понял. Так, дочитай до, до, до, до пяти. Ну хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я сочитал. Налево иди. Ч ⁇ это такое за подарок? В смысле, мне надо сейф открыть. Так я не знаю, какой код. Серьезно. Банки опять. Поляха, везде банки какой-то подарочек. С керосиновой лампой. Фиг его знает. Какой подарок? Какой кот? Ты знаешь, что ты выжил кровище уже? уже. Обмазался, бляха. Какой код Серьезно, я не понимаю. В смысле? Где его брать-то? Аня что-то точно замыслила, мне кажется. Нехорошая вообще. Ну, Аня хана, наверное. Она больше... Мы ее больше не увидим, походу. Ну, а какой код Реально. Ну, в смысле? Ну, три. Ну, Пять. Может быть 3, 5, 5? Да не, такого быть не может. Ну, наверное, 3, да? 5. 5. Подожди. И что? 3, 5, еще? Налево. Ну налево я пошел, тут ни хрена нет. В смысле? Тут тоже должен, должен, что-то должно быть. Я без Я вообще не понимаю. 3, 5, 6. Ну, 6, допустим. Че еще вести? Мыт время, ну я не знаю, ну там вот в Hello Нейбере там время мы водили вообще. Тут фиг поймешь. Три, на кухне, я не понимаю. Че водить вообще? Мы банки посчитать. Ну тут четыре банки, давай четыре ведем. Я не знаю, как это понимать. Неверно. Вот и все, приехали. Так, давайте еще раз посмотрим. Пять, я понял, пять, я уже понял. Все, давай. Вот, этот падло все спрятал за меня. Ага, 4 игрушки. Пройдешь через лю люк. 4. Так, подожди, ничего находить не надо, по-моему. Там просто надо вести, получается, 3, да? 6, 6 там получается. 5 и 4. Все. Типа, это подсказка была ялочные игрушки. Это не надо их было собирать. 3, 6, 5, 4. Все, нормально, идем Открывай, падла Открывай, я сказал Там что-то будет <пух> В смысле? Это бабка опять, это Ты что у меня дома делаешь? В смысле, падла? А где, а как кирпичность стена? Она уже застроилась Бабка строитель, я тебе отвечаю Что она у меня дома делала? А что она у меня вечно кошмарит? Это ж бабка все делала, серьезно Еще, Когда? Подожди, когда? Еще с начала самого. С самого начала она все мне. В глаз нормально. Тараканы ползают. А Ч она натворила? чувака тут. Я без тебя что-то убирался, убирался. Она что-то на беспределила. Окей, берем. Ага, на 4 игрушки. внутри 3 игрушки, что надо найти. Какие-то трупы, бляха. К блин, капец. Везде тараканы бегают. Кто это? А, нечего рано еще сюда я понял. Тут все закрыто. Где-то я видел ломику папы. Где? Под игрушками? Да не навряд ли. Под игрушками не может быть. Прям таракана меня бесит. Еще дождь пошел. С грозой. Что-то дверь закрыть? Не, он еще на не пригодится, наверное. Давай посмотрим, мой ломик есть. В, гар в гараже, наверное, ломик. Да? Или нет? Ну чё, тут есть пила Ломик отзавалялся Случайно, может быть Так, ну-ка А ну-ка, а ну что это такое? Ха-ха, его забрал, ищи, блин Это гоблин этот забрал его? В смысле, падла? А я тут полчаса его искал это... Вот он Очень смешно Обосраться да серьезно все по запискам оказывается если ты записку не нашел то ты получается все лох и ты не сможешь его просто найти Упа! он спрятал игрушки для рождества ага блин ну, что скримера не а скример, ну, нет, скримера не скримера сейчас будет это кто тебе нужен болтарец и спрятал в шкаф а, что ты вечно прятаешься мне от меня так это реально квест комната, наверное. Мы это реально квест комната, блин. А мы вот это не его дом, это вообще специальная комната реально. Оп, в смысле? Ты что делаешь, придурок? Четыре новогодние игрушки. Бля, я не доживу реально до этих четырех игрушек. В смысле? До смерти напугает сейчас. Блин. Капец. И че делать? В смысле? Больше ничего нету я так понял. Иди ищи игрушки, называется. Угу. А, вот дверь от, нет, дверь не открылась. Открылась? Вот. У меня же есть теперь полторец Ага. Сейчас кример будет опять. Нельзя. В смысле? Почему? В смысле? Почему нельзя открыть дверь? Все опять закрыто закрыли от меня опять зачем зачем вы это делаете а ничего нет скример нету я уже боюсь по-моему двери кто-то открыл мне кто открывает двери кто двери реально открывает туда-сюда что творится а? а игрушка есть а да игрушку нет Блин, ну где игрушка а? Вот просто выкачать и все. И там игрушка будет. Как это я должен был догадаться, серьезно? Почему именно здесь? Там игрушка была, вон на елке висела. Офигеть. Ну все сваливаем. <свистит> Бабка! Вы уже пятый раз меня кошмарит. Бабка, ёпта. Бубу, бляха. Испугала. Надоело уже, сколько можно меня пугать? Дай мне выйти из комнаты, из квартиры вообще, нахрен, полностью. Опа, это куда? Это куда я иду? Бляха, там все за... закрыто. Это что за комната? А это где мы в начале были, что ли? Да ладно, мы пришли в начало. Круто, сейчас возьмем вот эту вот, звезду, которую мы должны были взять. И что? Поиграть со мной? Опять этот кролик? Серьезно? Это типа отсылка в начало, охренеть. Или начало, типа отсылка к концу, блин. Поиграть с тобой. Ты серьезно все вот это вот делал, чтобы я с тобой поиграл просто? Не, он каннибал, конечно, жесткий. Наряди рождественскую елку. Ну, я могу, в принципе. А хотя ничего что-то не могу. Ну, хорошо, я наряджу ее, блин. Ну, я пойду домой, потому что мне домой надо ее нарядить, походу. О! Бабка, охренеть, ч её так искривила? Бабка вообще настоящая или вообще резиновая? Ч так... <звы> Блин, Блинкай. Ты уже ска Она восьмую восьмой раз у меня уже скримерит. Офигеть. Дай мне елку нарядить, о, здорово. Ч тут уже сидишь? Да нарежу твою елку, сраную, что ты уже при... запарил меня. Санта Клаус. Проснись. А это ш сон был, серьезно? Ооо, блин, серьезно, это сон был. Похоже, перед ну стучишь, блядь. ты в курсе, что, что? у меня был торец здесь? Это сейчас все стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать мой, какой, понимаешь? который час Блин. Ну максимум кого здесь можно бояться, это по идее блин. старый ебанутый маньяк который до сих пор. Да. До сих пор жив, чего до сих пор яшу блять, не зарезал? Я не помню. У Яши же там типа почки до сих пор на месте? это шикарно просто а что А зачем я полтореза здесь больше не было запертых мест ну получается да представляешь у тебя короче кошмары приснился Лютый. а я понял почему я приснилось ему именно это я все понял типа он насмотрелся купленного хоррора вот это ему все приснилось я понял все уже не раз видел такой не ну за купленного, конечно респекта Ух, легенда Эмика Геймс Вот так вот А это мне интересно, компания русская или английская? Ну то есть иностранная Мне кажется она русская, потому что все-таки купленов. Ну хотя хрен его знает мы это в ино иностранных там странах его добавили. добавили Ну смотрят типа ну. ну да, его везде смотрят, по всему миру Так-то возможно даже это иностранная компания Но я не знаю точно не смотрел в интернете еще. Ну окей, все понял, игра закончена, вот так вот, игра не, не, не длинная, вообще короткая, вот, вот на видео уместились, нормально. Три сколько? 30 минут, да, Получается, было. Все, при... да, да, где-то там 30, пять минут, 6, где-то вот так вот. Приблизительно будет, смонтирую, будет вот так вот. Все. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер делитесь видео с друзьями или знакомыми, все ссылки в описании под видео, заходите, спонсируйте, делитесь, а я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, в следующем прохождении ФНАФа так раз, всем удачи и всем пока-пока.